Добрый день, дорогие друзья! С вами Толян и спасибо, что смотрите мой канал. А если вы попали сюда в первый раз, то подписывайтесь на сегодня. Конечно, похвастаюсь своими подарочками, а именно компьютерами комплектующими, процессором, оперативной памятью, материнской платой, ну и всякими-всякими дополнительными комплектующими, потому что, ребята... Ура, ура, ура! Этот момент наступает, компьютер обновляется к 2022 году новому. Давайте же уже конкретно смотреть, что же такого мне принес Дедушка Мороз на Новый Год. Под Новый Год, я бы даже сказал. И первое значит, самая важная вещь. Да, друзья, вы совсем правильно догадались. Это самый новый, самый лучший, самый быстрый, самый многоядерный, самый, короче, хайповый процессор Intel Core i7-12700K. Да, друзья, он приехал ко мне, прикиньте, вообще я его заказал уже очень давно, и он вот все лежал-лежал у меня в этой, значит, а в этой значит коробочке вот такой вот чудесненькой боксовая версия Intel Core i7 12700K обошелся он мне конечно со скидочкой вообще рекомендованная цена этому процессору где-то 1030 но он естественно все его продают дороже сейчас уже есть цены за 35 за 40, ну я где-то брал там за тоже где-то за 33, за 35. То есть я примерно в первую неделю продаж, как 4 ноября, вот 21 года вышли эти процессоры, я э, тоже уже сделал заказ. И мне где-то через, э, где через дней 10 примерно, где-то через дней 10, собственно, привезли этот процессор. То есть он есть в наличии, он был, его можно приобрести. В общем, вот в такой вот коробочке все отлично, замечательно. Дальше следующий, значит, что, что же я еще прикупил? А, куда я буду вставлять этот процессор, спросите вы. А я буду его вставлять вот в такую материнскую плату гигабайт Z600 Z690 Gaming X, да? Gaming X DDR4. То есть вот такая вот материнская плата приехала мне. Мы ее тоже посмотрим на Я сейчас сделаю дополнительные видео распаковок. Естественно, я еще ничего не открывал. Ничего не открывал. И сделаю раз... дополнительные сейчас видео обзоры по распаковке. Соответственно, да. Всех этих комплектующих. Посмотрим вообще, как они выглядят. И потом еще отдельное видео будет по сборке, соответственно, этого всего компьютера в, э, в корпус. В корпус и уже, собственно, включение. Дальнейшая установка Windows всяких там и прочих, короче, вещей. А, да, плата с DDR4 памятью. А, плата неплохая. Кто-то мне в комментариях писал, что, типа, э, там она... Что-то у нее с разгоном там что-то не разгоняется. Память в ней, в этой плате. Но уже выпустили два обновления BIOS. И там уже поправили эти все моменты. Поэтому все там нормально разгоняется. Все XMP профили там все работает. И вот такую, значит, память я оперативную прикупил. Три плашечки. Вот такие вот три, три плашечки. Называется, значит, э, как называется. GoodRam Iridium Pro. Вот такая вот память. GoodRam Iridium Pro, так называется она выглядит вот такие вот черные плашки значит там с накрытыми накрытыми блоки памяти да накрыты радиаторами в общем, тоже еще не открывал она без подсветок без всего, ну в общем короче три плашки по 8 гигов то есть в целом дешево стоило и со скидочками если весь набор когда покупаешь то есть еще и скидки поэтому в целом это ну не так дорого по сравнению с памятью DDR5, которая, ну, вообще, я не знаю, запредельный просто цены у нее там 20 тысяч рублей 16 гигов стоит, и их вообще нигде не найти, то есть такой памяти нету. И вы купите, если материнскую плату с DDR5, то вы можете просидеть до следующего года вообще не включив этот компьютер и не собрав, потому что у вас просто не будет памяти. Либо вы переплатите вообще, жесть просто как с видеокартами. Ситуация такая же, что такая же и с памятью, что вы переплатите вообще и получите всего в скорости 2% прирост. А смысла от этого вообще никакого нет. Потому что мне, например, нужен комп уже сейчас, уже вот завтра, чтобы он был включен, чтобы уже все можно было на нем работать и все задачи выполнять. То есть вот, я не могу ждать, да, просто так. Далее, значит... А, в дополнение ко всему я прикупил вот такой вот жесткий диск SSD. -шный. Он так выглядит как плашка оперативной памяти, да, такие сейчас новые есть формата M2. Здесь, значит, у него PCIe 40 всякие быстрые кэши, а, SLC, NVMe, NAND, там и прочие, короче, вещи вот эти вот все. В общем, скорость до 3000, да, до 3 гигабит в секунду. И даже выше ну, соответственно скорость записи тоже до да? 33 900 и 3 200 э, мегабайт секунду в запись то есть в принципе понимаете да то есть у жесткого диска обычного где-то 100 150 мегабайт а здесь 3000 то есть это ну просто ракета на самом деле на 512 гигов тоже поставим короче вот и потестим посмотрим за сколько загрузится windows 11 например в. На таком жестком SSD диске э формата M2PCI 4.0. Как она интересно, вот загрузится. За 3 секунды, за 5 секунд. Э в общем, потестим. Сначала надо собрать, конечно, все это. Ну и естественно для охлаждения процессора, да, то есть э самое долгое, что я ждал. Потому что я почему этот обзор не делал? Это видео не записывал, потому что. на э мне не пришли комплектующие все в полном объеме. То есть я заказывал там у разных магазинов в разные дни. И заказы соответственно шли с разницей какой-то в днях. И очень долго, что я не мог заказать и что я ждал это кулер процессорный. Потому что процессорных кулеров на именно Intel Core i7 новые, да, вот эти вот процессоры их просто минимал. Их вообще нет. То есть их минимальное количество, их невозможно было найти. И я ждал, пока, собственно, появятся в наличии такие кулера. И я дождался, собственно. Там было несколько в моем городе, даже в магазинах в наличии я посмотрел. И я купил вот такой вот кулерок. Вот такой вот. Называется он Deep Cool Lucifer V2. Такой 160 8, по-моему, миллиметров, да, там, или сколько сантиметров он высотой, то есть он такой, да, достаточно высокий такой, да, коробка, смотрите, какая здоровая, да, вот, его, значит, установим на процессор, он отводит 200 Вт тепла, и для Intel Core i7 это, в принципе, достаточно, то есть я не стал, как бы, заморачиваться с водяным охлаждением, там, с какой-то, да, системой, которая стоит, там, по 5-10 тысяч, ну, их нахрен, то есть обойдемся простым, соответственно, кулером, и ну, этого будет достаточно. То есть я сильно, в принципе, не планирую разгонять процессор там, до, до 5 ГГц, да, чтобы там овер оверлокеров всяких мировых рекордов побить. Но для моих задач, постоянных, да, повседневных, этого кулера хватит. Поэтому те, все, кто задумается, можете вот, взять Lecifer V2 Deepcool. Нормально. Он стоит даже меньше 3000. То есть, в принципе, неплохой кулер. Все, все, все в нем хорошо. Тоже посмотрим его обзор в отдельном видео. А, как он выглядит там, ну и будем, конечно, еще а, отдельное видео будет по установке, по установке всех этих комплектующих, да, и сборке этого компа а, в корпус уже конкретный. И последнее, значит, что остается, м -м, кулер. Этот кулер, да, который DeepCool Lucifer V2 нельзя а, со штатным, значит, креплением установить на новые платы для новых процессоров. То есть он не устанавливается. И нужно к этому еще дополнительно купить вот такой вот набор креплений для кулера, для новых процессоров. Соответственно, я его тоже не мог сначала найти, но потом нашел, заказал, и мне, собственно, все это привезли. Вот. А здесь написано, что подходит для LGA 1700 и для кулеров Люцифер. Вот. Для кулеров Люцифер. Как раз у меня Люцифер, и, соответственно, от cool этот набор креплений, болтики, шпунтики, винтики, там, да, вот эти вот все скобы они должны подойти и прикрепить, собственно, вот этот вот а, кулер. Закрепить на процессоре. Вот для охлаждения. Поэтому вот такие вот вещи, вот такие вот дела, друзья. Все отлично, все комплектующие собрал, все комплектующие подождал, все комплектующие собрал. На самом деле, некоторые раньше пришли, некоторые позже, но ну, вот сейчас записываю видео. И, значит, что хочу сказать. А, так как мне понадобится время, то, чтобы собирать этот комп, возможно, там будут какие-то заморочки, возможно, там будет, я не знаю, что-то может быть не прикрутится, не получится, не установится с первого раза, не заведется. Короче, всякая фигня может произойти. Поэтому а, видео на канале пока не будет, наверное, недельку, может быть, две ну и если все отлично будет, то уже где-то через недельку, через две следующие видео будут выходить на канале. И примерно к предновогодним этим праздникам, да, к Новому году, я думаю, что мы уже можем постримить на новом компьютере. Да, с новой сборкой, короче, да и так далее. Вот. Поэтому, собственно, стримов каких-то по играм, каких-то дополнительных игр не будет, потому что я буду занят сборкой. Соответственно, компа. Вот. Я не могу, да, получается, стримить, пока я его не соберу. И э, он не заработает. Вот. А потом, как все заработает у меня, мы уже будем, соответственно, продолжать дальше радоваться. Радоваться всему этому. И э, стримить, и тестить, и играть в какие-то новые игрушки, и так далее. Вот. Поэтому, собственно, друзья... Смотрите следующие мои видео. Это будут а, обзоры анбоксинга различных комплектующих. Они сейчас будут друг за дружкой выходить. Да, я буду их примерно записывать, да, один за одним буду выкладывать. А, первое будет процессор, потом материнская плата, соответственно, потом все вот эти остальные комплектующие память, кулера и а, SSD-диск, да. А, все понемногу посмотрим, распакуем, посмотрим, как это выглядит. И отдельное еще видео, последнее, будет по а, уже сборке компа. Сборке компа в корпус а, установлю, да, и, собственно, будем с вами смотреть, как, что, куда там подключить, что, как в этой материнской плате, где, что, и, в общем, короче, разбираться будем смотреть. Так что все, значит, ребята, все я вам показал, да. Готовимся к настоящему. Чуду с новым процессором Intel Core i7-12700K, 12-ядерный процессор, разгоняется до 5 гигагерц э, все показатели на высоте, там в топ-3 лучших процессоров сейчас входит в 2021 втором годах, то есть э, топ-3 лучших процессоров для игр, для э, каких-то дел типа моделирования, там 3D, стриминга, обработки видео, ну и короче, вот таких всяких задач этот процессор, он очень хорошо подходит. Вот. Соответственно, смотрите мои другие видео, наверняка они уже там есть, наверняка уже вышли, если вы позже зашли, да, наверняка уже есть, будут другие видео, поэтому полазьте там по моему каналу, поставьте лайки, посмотрите другие видео о распаковке этих комплектующих и о сборке компа. Все. Стримы а, возобновятся где-то через пару недель. Как только я все соберу, установлю, перенесу, скопирую, установлю заново все эти игры, программы, все настрою. Стриминг программы настрою. Короче, все надо будет переустановить. Это очень долго. Это очень долго. Поэтому ждите и вы обязательно дождетесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Долян. До новых видео. Все, друзья. До следующих видео. Смотрите там. Я ссылочки оставил в описании. Смотрите. Переходы делайте.